приветствую всех на своем канале сегодня хочу поговорить о ренимашках и показать вам свою реанимашку которая начала цвести она долго мучилась вы знаете кто давно на моем канале все знают что я покупаю орхидеи в не очень хорошем состоянии то есть в плохом состоянии и помогаю им прийти в чувство вот эта реанимашечка называется каменная роза посмотрите какое прелестное растение и сколько цветочков она распустила это орхидеечка видите бутончики еще новенькие нарастают смотрите какая она красивая чернильная приятная я ее купила в очень плохом состоянии. У меня было видео на канале. Листья были вялые, в ужасном состоянии. Посмотрите, как мое растение пришло в чувство. Листики плотные. Аж постукивают. Плотные, плотные. Правда, корешков растущих я не наблюдаю. Посадила я ее сразу же в керамзит мелкий. И она неплохо себя чувствует. А лист был вялый, вялый, абсолютно. Растет она в двойном горшочке. Поливая я в этот второй кашпо на палец вот так воды. Больше не наливаю. И вот так моя каменная роза пришла в чувство. На ней была одна палочка. Цветочков не было никаких. И она опустила почечки. И посмотрите, какая прелесть у меня расцвела. Я очень рада этой каменной розой. Рада, что она у меня оказалась на канале. А сегодня я вам покажу новые растения. Я уберу эту каменную розу в сторону. И что я буду с ними делать от самого начала и до конца. И в каком состоянии я покупаю свои растения. Вот я приобрела на канал два вот таких растения. Две орхидейки. Э, уцененки. Конечно же уцененки, потому что цветущие красивые растения на данный момент меня не интересуют. Мне, у меня появилось новое увлечение, как из такого растения довести до цветущего состояния. Сейчас Покажу вам подробно, как я это делаю. Сейчас достану из горшочка, из э, кулечка. Вот и сняла пленочку и хочу показать, в каком состоянии мои орхидеи. Вот я сняла одна, была еще в бумажной упаковочке, вот эта орхидейка. Наверное, какая-то сортовая, вот на ней что-то написано. Наверное, сортовая. А на этой орхидеке ничего не на написано. Грунт у них, видите какой. Она сверху висела, уже выпал, вываливалась из горшка. Торфяной горшочек присутствует. Корни ужасные. Ну, в общем, будем спасать. Вот такая вот орхидейка, вот такой экземпляр ко мне попался. Листья вялые. Все листья вялые. Это вообще пожмяканная штряпочку, скрученная в другую сторону. С точки роста листочка не наблюдаются. Цветонос обрезать не буду. На самом растении вот какая-то черная точечка. Но за этим мы будем наблюдать. Эту кору я выброшу. Я в нее сажать не буду. А бирочку оставлю. Напишу, какого числа я начала ухаживать за этими орхидейками. Чтобы знать их состояние. Это одна орхидейка. И вторая орхидейка. Смотрим. Э, цветонос точки роста здесь лист немножко плотнее этот вот вялый нижний но она сильно пересохла в этом она отойдет я думаю этот немножечко плотнее не поморщенный ровный листик за горшочек она тоже вываливается но немного держится корнями та полностью вывалилась Архидеичка. А это какой-то корешочек. Может, вот этот. Держит ее. Торфяной стаканчик тоже присутствует. Ну, может и лучше, что он был, этот торфяной стаканчик. При такой пересушке хотя бы чуть-чуть влага сохранилась. Он сухой, торфяной стаканчик. Абсолютно. Я поместила свою орхидейку в мисочку. И сейчас э, хочу почистить ей немного корневую систему. Вот эти листочки убрать сухие. Корешочки освободить от торфяного стаканчика. Сейчас. И покажу, что я с ней делаю дальше. То есть моя орхидея сейчас в таком состоянии, э, запущенном, что я даже не буду ей секатор обрабатывать, ничего. Я не уверена, что она даже выживет. Хотя вот одна уверенность есть. Видите, почечка есть, которая корешок будет. Ну, всегда уверенность должна быть. Вот так ее работаю немного. Теперь. Если я сейчас обрежу ей корневую, то непонятно, я могу обрезать ну, хороший корешок, который еще жизнеспособный. Я сначала очищу от коры оба растения. Вот одно я очистила. Теперь беру второе растение. Саршочка. этот грунт я выброшу стаканчик с немножко быстрее делаем меньше буду говорить в таком состоянии моя орхидея Теперь я беру воду вода у меня отстойная это у меня полтора литровая баночка вот они еще на банках написано хоз старинная банка я беру препарат hb 101 или nv 101 так как он называется на упаковке пишется натуральный виталайзер можно и так и так его назвать это не играет роли. Главное, чтобы вы купили не подделку. Если ну, купите подделку, он не так работает. Ну, в общем, подделка есть подделка. Открываю колпачок и капаю на полтора литра две капельки. чтобы видно было. Немножко у меня штатив поломался. Я другую взяла. Раз, два. Две капельки. Этого достаточно. Полтора литра воды. На литр я капаю одну капельку. Но сейчас у нас орхидеи в очень плохом состоянии. И беру миску. И выливаю эти полтора литра, вот видите какая банка, полтора литровая баночка, в мисочку с водой. Теперь в эту миску я добавлю, у меня есть препарат, вот посмотрите пожалуйста, разведенный фитоспорин. Я немного сюда добавлю, вот так вот крышечку. вот столько, достаточно Теперь мне нужно это все размешать и погружу свои орхидеи вместе, все вместе, и корни, и листики, все что на минут 20 и вторую орхидеечку погрузим. Пускай она напитается. И за то время как она напитается жидкости, корни придут в состояние. Я буду видеть, какой корешочек мне нужно отрезать. Вот так она постоит. Вы не бойтесь, что я ну, погрузила там, зальется в пазухи. Все, мы затем салфеткой все. Повытираем. Пока мои орхидеи находятся в питательной жидкости, в натуральном виталайзере, стимуляторе роста, я возьму такой стикер, напишу здесь число, чтобы знать какого числа я начала лечение этих орхидей 25 мая. И наклею эту наклеечку. Вот так. И в следующий раз, когда я буду показывать вам эту орхидейку, мы все будем знать, какого числа началось эксперименты с этой орхидейкой, и за какое время она смогла прийти в себя или зачахнуть. Вот я достаю свои орхидейки. Сейчас я обрежу ненужные корешки. Прошло 20 минут. Смотрите, показалось все все что нам надо зеленый корень это хороший корень а вот эти сухие корни можно их смело обрезать вот эти желтые корни это они не видели света они затем могут позеленеть не нужно их обрезать листочки обрезать я не буду ну, сейчас я их обработаю и покажу, что я делаю дальше. На этой орхидейке тоже кое-что нужно обрезать. И много чего можно оставить. Приступим. Одну орхидейку я уже обработала. Вот этот поломанный листочек я пока трогать не буду. Эти листики немножечко пришли в себя, но еще им нужно время. Если я оставлю орхидейку в таком положении, то в пазухе позатекала сильно водичка. Что я для этого сделаю? Я ее переверну вверх ногами и поставлю в горшочек. Сейчас обработаю, обрежу вторую корневую систему. Вот эти все сухие корешочки. Нужно обрезать. Вот они снимаются, просто они не живые. Их оставлять нет смысла. И зачищать тоже не буду сильно, так как ну, я ее не планирую сегодня посадить в грунт. Я для реанимации своих орхидей выбираю другой способ. Они у меня стоят над водой. А как они стоят, сейчас покажу. Результаты тоже есть. Сейчас все увидите своими глазами. Только я вот обрежу, чтобы не занимать ваше время. Я обрежу сама. Смотрите, сквозь чешуечку пробивается корешочек. Это уже радует много. Видите, здесь был листочек. Он засох. Снять бы его. Но у меня сильно не получается, но я и не тружусь это делать, так как я в грунт сажать не планирую. Вот эта черная точечка меня сильно напрягает. Видите? Но я посмотрела, так подковырнула. С этой стороны ничего нет. Но я думаю, наверное, все-таки секатором срежу эту часть листочка. Может кто-то бы не советовал, но я не знаю. Мне что, что не нравится. Это чернота. Вот, видите? С этой стороны она не черная. Дуже радует. И под низом листочек хороший. Сейчас я Оставлю все в покое. Вот здесь, видите, чернота немножко. Но это все надо наблюдать, так как это у меня реанимашка. Это нездоровая орхидейка. За ней нужно следить. Это нужно дополнительное внимание. Это я убираю в сторону. Смотрите, я взяла двойной горшочек с автополивом. Налила сюда воды. Внутри он абсолютно воды нет. Не дотрагивается. Вот видите, сухо будет. Но ну, если я вот перевернула на бок, появилась водичка. И так она не дотрагивается. И помещу свои орхидейки вот так, одна возле одной. Они будут стоять именно в этом горшочке. Смотрите. Ну, так как они еще сильно мокрые, я их пока переверну вверх ногами, чтобы из пазух листиков стекла водичка. А затем, как я вам показала, так они будут наращивать корневую систему. Но в этом горшочке внизу будет все время вода. Здесь они корнями не будут дотрагиваться. Вот с такой корневой системой я оставляю свои орхидейки. И вот ставлю табличку. 25 мая мы начали их понаблюдаем за этими орхидейками вот я хочу вам показать еще двери анимашки у меня есть вот в такой системе 1 стоит я поставила просто в горшочек Сейчас вот, достану. вот такой горшочек я делала из бутылки и вот так она у меня стояла это просто поставила чтобы она не переваливалась а так она стоит смотрите два листика без точки, с точки роста нет листочка, это я обработала Максимом, она сильно у меня гнила, это орхидейка, которую я сажала в пеностекло, и она потеряла все свои корешочки, но она тургор не теряет, у нее все хорошо, э -э свой стволик не чернеет, ничего, гниль не пошла. Листики плотные, твердые. Она у меня стоит на такой системе. У нее все в порядке. И Еще одна орхидейка тоже стоит на доращивании у меня. Посмотрите, какая система. Я насыпала керамзита по краю горшочка. И она нарастила вот корневую систему. Ее уже можно было бы посадить. Но пускай еще немножко порастет. Ей так все хорошо, все нравится. Вот так я выращиваю свои орхидейки, то есть не выращиваю, а спасаю. Если кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь вместе со мной. Если кого интересуют другие цветы, переходите на мой новый канал «Жизнь в городе» и узнаете много нового и интересного. Спасибо всем за внимание. До свидания.